Ну что? Ты готов? Батя дома. Да, в принципе у нас пока ничего не изменилось, но мы и задание еще не выполнили. Так, а что у нас за задание, кстати, должно быть? Пойдем по списку. У нас продолжаются задания из обязательных. То, что надо. Mm -hmm. И то, что надо, у нас ключи от хранилища. Таааак, ядреть. Я тебе так скажу. Неподвижные цели стоят в двух разных частях города. Нам и Нам нужно две тачки. Да, я думаю, нужно две тачки. Только давай определимся, кто к какой подъедет. Есть на побережье, есть в городе около парикмахерской. Спустись вниз там. Так, я смотрю. Да. Видишь? Две точки. Ты к какой поедешь? Давай я к парикмахерской поеду. Я понял, как входить. Фигаси отель. Так, давай так, спускайся. А я, пожалуй, броньку натяну. Да, я, пожалуй, тоже броньку теперь натяну, потому что я лоханулся и с крыши упал. Хм. Решил, так сказать, проверить, как, как нужно войти. Страните владельца ключа. Так. Пожалуй, возьму винтовочку и погна. А, хотя нет, пистолет. О, я ломанулся. А у меня тут он просто шел по улице. Эй, hey. О, отлично! У меня тоже ключик есть. Он тут с проституткой Оп. развлекался, между прочим. А, да, у него тут коробочка с сигами походу. ай яй яй А, подожди, мне нужно было его обыскать. Да, надо есть. Я прожимать. еще раз ломанулся. Да я думал просто поднять. Чем я в ту же дверь ломанулся еще раз. Если бы. Давай, обыщи его. Так, а теперь ну вопрос, нам это надо? все надо будет О. привести обратно, да? Или Слушай, нет? не знаю, сейчас посмотрим. Я надеюсь, меня только встречать не будут. Да. Никто. А, это можно не заводить, оставить. Мне, у себя. Нужно только покинуть Используйте зону. Пользуйте код. Да. Нужно покинуть зону. Так, садимся на наш Мерседес и валим. И хо, -хо. Ну, в принципе, зону-то покинуть легко. Все-таки, получается, тебе пришлось в здание зайти, да? Да, мне пришлось в квартиру зайти. Там, получается, он был вместе с этой, с проституткой. Ну и, в принципе, да. Ключи от хранилища у нас получены. Вместе с кодовыми замками, как я понял. Так что, да. Ну что, тогда давай встретимся с тобой уже непосредственно... Непосредственно в нашем... Игровом зале? Угу. Mm -hmm. Ну давай тогда. Попедалили.